Всем привет, а, значит пришли еще китайские ништяки Сейчас будем открывать и смотреть, что пришло Прошу Вашему вниманию предоставляется Что-то Из Китая Видно хоть? Видно Оооо Ребятки, это же тот самый тот самый значок Volkswagen 3D, 3М-овская пленка, достаточно качественный, значит, значок. И судя по всему это дело все будет с подсветкой. Сейчас пойду включу, покажу. Погодите, 5 секунд буквально. От переплетах мураками О, бля, сейчас Значит, подключаем О, где-то Значит, я пользуюсь а, При проверке зарядным устройством Ну, в принципе, те же самые 12 вольт Значит, так Так, так, так так, так, так. Мои хорошие зрители Ну, не, не, не. Так Подключаем плюс И подключаем минус Ай-яй-яй, ребятушки Да это аж красота красивая Представляете, какой у меня будет значок О, бля, я прям тащусь, слушайте Смотри Значок видно? Мой -то взял. Да я видно, Круто, жена одобривает Так, ну ладно Крутой значок. Отдал я за него э, где-то, наверное, 400 рублей. Сейчас точно скажу. А, написано 3 бакса. Будем думать, что 3 бакса. Так, э, короче, вот <соценно> значок. Потом, может, если захотите ссылку на этот значок, потому что я его искал долго за такие деньги, блядь. Везде он стоит 1200, 1400 и т.д. и т.п. Так, ну ладно. <клёк> дальше поехали. Поехали дальше. Кататься. И пришел, наверное, я так думаю, э, да, датчик температуры. Ой, точнее не датчик температуры, а вольтметр. Вольтметр, никаких там ништиков китайцы еще не положили. Значит, такой же я покупал э, и датчик температуры, только вот, сука, мне прислали серебряный. Пидоры, блядь. Ладно. Блядь, назад отсылать. Мне черный нужен был. Сука. Ну ладно, пускай будет серебряный, в рот ему ноги. Значит, ну, якобы запечатано качественно, да? Какая-то наклейка. Айч. Ну не айчкс, конечно. <�iper> Ой, блять, ачкс. кота Говнопез. Котопс! Угу. Вот так вот он выглядит. Пленку нахер сразу задираем. Шла она в жопу блять эта пленка видно вам не видно что я вообще творю то пытаюсь содрать гребаную блять пленку она о шла она нахер вот так вот он выглядит ну короче как и датчик а температура которую я подсоединил да также вольтметр значит выглядит это вот так открываю да то есть он здесь закреплен на э... да, не на, чу... а, на стяжке да, закреплен на одной так идет такой же мануальчик небольшой причем здесь в нем описаны, как подключать. Это эти же приборы могут быть и тахометром, и вольтметром, и датчиком давления масла, и датчиком буста, и датчиком всякой херни. И, короче, тут все есть. Вот смотрите: тахометр, вольтметр, давление масла, воды, температура, точнее, буст, вакуум. Так, потом и масляный датчик. Масло. И все это написано, как подсоединять. Ну, я думаю, что вольтметр, блядь, надо объяснять, как он подсоединять, да? Где-то надо найти плюс и где-то найти минус. Скорее всего, плюс можно взять такие, опять-таки, опять-таки, -таки, опять взять-таки от э, замка зажигания, да, куда я подсоединял датчик температуры. Ну и, а, минус, естественно, просто с корпуса автомобиля. Так, эти гаечки мы убираем. Они, в принципе, золотыми упаленьками. Ой, блядь. Так, опа. Сейчас туда маху. Опа. Ну вот так вот. Он, конечно, серебряный. Серебристый. Хотелось бы, конечно, блядь, черный. Ну, как говорится, бог хотя не дал, видимо, китайцам. Либо мне, блядь, либо я им там что-то не написал. Ну, ладно, херся. Ну, проверим также, да, получается. Я зря отключил мое зарядное ультраистие. Кстати, тонионовая та нитка так и не работает ни хрена. Хоть через прикуриватель, хоть через что, блядь. Ну, не работает она, и хоть вы ее так, ну и посмотрим, что ты нам покажешь, родной. Вот, видно вам? Видно? Ага, видно. Опа. Показывает? Показывает 14,8. Достаточно приятный свет, так, да, сам светится вокруг. Не напрягающий синий. Это может быть. Ну, на видео так видно, да, как будто бы там светится, хуй победишь. Как и неприятно. На самом деле абсолютно нет вот этих вот бликов и засветов, которые, да, видно вокруг, как будто бы. Ареал такой, который светит вокруг голубым. Нету этого абсолютно. Светит ровным синим цветом. Я попробую сделать фотографию, еще приложу к, к этому делу. значит э, ну, Знаете, достаточно... Ход систем, блядь. Достаточно культурно. Приятно, красиво будет показывать хоть зарядку в автомобиль так, ну вот, в принципе, и все на этом. Такие ништяки я заказал. Значит, этот датчик. Ну, вы, конечно, можете сказать, что я долбоёб и идиот. Но я его заказал где-то за, М -м, блин, бля, знаете, что? Пойдемте, посмотрим, за сколько его заказал. Так, значит, что тут, сейчас вам покажу цены. Наверное, заказал еще светодиодов синих 100 штук за 165 рублей. Потом заказал кнопку, ну, вот такую, сейчас посмотрим, видно будет ее, не видно, а не видно ни хрена. Кнопка стоит 252 рубля. Значит, вот он, пришел 3D-значок, цена его 481 рубль. И датчик вольтметр, значит, стоил 923 рубля. Ну, Можете сказать, что это дорого, конечно, но бля, я думаю, что это очень хороший такой качественный, так скажем, продукт. Вот она, неоновая лента, которую я заказывала. она стоила 382 рубля, попросил деньги назад у продавца, и алюминиевый адаптер стоил 308 рублей. Так что вот такие вот делища. Ну, всем, короче, спасибо за просмотр. Если вдруг какие-то вопросы интересуют, пишите в комментариях, отвечу. Всем пока!